Сегодня понедельник, по новому стилю 13 марта, по старому стилю 28 февраля, седмица 3 Великого Поста. Постный день, глаз 6. Сегодня праздник преподобного Василия Дикополита-Исповедника Священномученика Арсения Мацеевича Митрополита Ростовского. Преподобного Кассиана, Иоанна Кассиана, Римлянина и Романаха, блаженного Николая Саллоса Христа Ради Юродевого Псковского, священномученика Протерия, Патриарха Александрийского, священномученика Нестора, епископа Магиддийского, преподобных жен Марины и Киры, преподобного Иоанна, нареченного Варсанофием. Епископа Дамаского, исповедника Феоктириста Медикийского. Житие преподобного Василия Дикополита. Преподобный Василий Исповедник был иноком и пострадал в царствовании иконоборца льва и Савра. Когда началось гонение на почитателей святых икон, святой Василий вместе со своим сподвижником преподобным Прокопием, Память 27 февраля был предан многим истязаниям и заключен в темницу, где оба мученика томились долгое время до самой смерти нечестивого императора. Когда святых исповедников Василия и Прокопия освободили вместе с другими почитателями святых икон, они продолжили свой иноческий подвиг, наставляя многих в православной вере и добродетельной жизни. В 750 году преподобный Василий мирно скончался. Житие священномученика Арсения Мацеевича Митрополита Ростовского Священномученик Арсений, митрополит Ростовский, в миру Александр Мацеевич был последним противником церковной реформы Петра I. Он родился в 1697 году по другим данным в 1696-м, во Владимире Волынском, в семье православного священника, ведшего свой род из польской шляхты. Получив образование в Киевской духовной академии, в 1733 году он был уже иеромонахом. Вскоре он совершил путешествия в Устюг, Холмогоры и Соловецкий монастырь где полемизировал с заточенными там староверами. По поводу этой полемики он написал увещевание к Раскольнику. В 1734-37 годах отец Арсений участвовал в Камчатской экспедиции. В 1737 году он был прикомандирован к члену Синода Амвросию, Юшкевичу, занимавшему в то время первенствующее место в церковной иерархии. Это назначение привело к сближению двух иерархов и определило дальнейшую судьбу отца Арсения. Посвященный в 1741 году в Сан-Метрополита Тобольского и всея Руси, владыка Арсений защищал в Сибири права и инородцев от притеснений воевод, а духовенство – от вмешательства светского суда. Суровый сибирский климат вредно отразился на здоровье владыки, и вскоре во воцарении Елизаветы Петровны он был переведен в 1742 году на кафедру в Ростов с назначением члена Синода. Строгий к подчиненным, владыка становится в резкую оппозицию к светской власти. Он настаивает перед императрицей Екатериной II на удалении светских чинов из состава Синода, утверждает, что Синод вообще не имеет католической основы и делает вывод о необходимости восславления патриаршества. Записка Владыки о благочине церковном явилась первым протестом российской иерархии против синодальной системы. Еще более обострились отношения владыки со светской властью, когда в конце царствования Екатерины Петровны, затем при Петре III и Екатерине II распоряжения, направленные к ограничению монастырей в управлении их имуществами, вызвали сильное негодование в высшем духовенстве. 9 февраля 1763 года владыка в Ростове совершает чин отлучения с некоторыми прибавками, направленными против насильствующих и обидящих святые Божия церкви и монастыри, принимающих данные тем от древних боголюмцев имения. В марте владыка подал два донесения в Синод – который доложил императрице о том, что святитель Арсений является оскорбителем Ея Величества. Екатерина предала его суду Синода, который длился семь дней. Владыка был осужден, низведен в звание простого монаха и заточен в Николо-Карельский монастырь. Но и в ссылке святитель не перестал обличать действия обесцерковленных властей в отношении церковных имуществ. Выражал сомнения в правах Екатерины II на престол, сочувствие великому князю Павлу Петровичу. Он был лишен монашества и приговорен к вечному заключению. Под именем Андрея Враля он содержался в Ревельском каземате, где и умер 28 февраля 1772 года. За смиренное перенесение скорбий и нестяжательность, а также за мученическую кончину за церковь, святитель почитается в русском народе. Причислен к лику святых Русской Православной Церкви для общецерковного почитания на юбилейном архиерейском соборе в августе 2000 года. Житие блаженного Николая Псковского, Саласа, Христа ради Юродивого был родом из Псковской земли. Его ходатайством перед царем Иоанном Грозным в 1570 году был спасен от разгрома опальный город Псков. Скончался святой Николай 28 февраля 1576 года. Житие священно-мученика Нестора, Пердийского, епископа Магидийского. Священно-мученик Нестор, епископ Магиддийский, в гонение на христиан от римского императора Дикия, в 250 году был взят в своем доме во время молитвы. О предстоящем ему страдании он был извещен особым откровением — видением Агонца, уготованного к закланию. Правитель города Магиддиса отправил его на суд в Пергию, на пути туда святой Нестор укрепился духом. Он слышал глаз с неба, после чего произошло землетрясение. В Пергии после страшных истязаний священномученик был распят на кресте. Житие преподобного Иоанна Варсанофия Нитрийского, епископа-дамаскийского, отшельника. Преподобный Иоанн, нареченный варсанофием, был родом из Палестины. 18 лет воспринял он святое крещение, а вскоре и иноческий постриг. За свою подвижническую жизнь преподобный Иоанн был рукоположен во епископа города Дамаска. Однако, любя жизнь уединенную, преподобный Иоанн оставил епископию и тайно ушел в Александрию, наименовав себя Варсанофием. Затем он удалился в Нитрийскую пустыню, пришел в монастырь и просил игумена принять его в обитель, чтобы служить старцам. Это послушание он добросовестно исполнял днем, ночь же проводил в молитве. Через некоторое время преподобного увидел святой Феодор Нитрийский, знавший о том, что он епископ. Тогда святой Иоанн вновь вскрылся и ушел в Египет, где подвязался до конца своей жизни. Житие исповедника Феоктириста Медикийского. Святой Феоктирист Игумен Пеликитский пострадал за иконопочитание при нечестивом императоре Константине Капронями. Вместе с ним были подвергнуты пыткам святой Стефан Новый и другие благочестивые иноки. Святой феоктирист был обожжен кипящей смолой, скончался мирно в глубокой старости. Известен как духовный писатель и автор канона Божьей Матери многими одержим напастьми. Житие священно-мученика Протерия, патриарха Александрийского. Во время патриаршества Диаскора с 444 по 451 год который был последователем монофизитского лжеучения Евтихия, в Александрии жил пресвитер Протерий, который бесстрашно обличал еретиков и исповедовал православную веру. В 451 году в Халкидонском Вселенском соборе ересь Евтихия была осуждена. И составлено определение, по которому Христос исповедуется, как совершенный Бог и совершенный человек, пребывающий в двух природах неслиянно и нераздельно. Еретик где скор был низложен и изгнан, а на Александрийский патриарший престол был возведен протерий, отличающийся строгой и добродетельной жизнью. Однако в Александрии оставалось много приверженцев Диаскора, которые восстали против избрания Протерия, произвели мятеж и сожгли воинов, присланных для их усмирения. Благочестивый император Мартиан лишил александрийцев всех льгот, которыми они пользовались, и послал новый усиленный отряд воинов. Тогда жители города смирились и просили патриарха Протерия ходатайствовать перед императором о возвращении им прежних привилегий. Незлобивый святитель согласился и легко достиг просимого. После смерти Мартиана еретики опять подняли головы. Пресвитер Тимофей, домогавшийся патриаршего сана, воспользовавшись отсутствием правителя города, выступил во главе мятежников. Святитель Протерии решил оставить Александрию, но в ту же ночь он увидел во сне святого пророка Исаю, который сказал ему «Возвратись в город, там я буду ждать тебя». Святой понял, что это предупреждение о мученической кончине, возвратился в Александрию и укрылся в крестильне. Мятежные еретики ворвались в это убежище и убили патриарха и еще шесть человек, бывших с ним. Их не остановило даже то, что происходило это в самый канун Пасхи, в Великую Субботу. В ярости своей они дошли до того, что, привязав веревку к телу убитого святителя, вытащили его на улицу, били, терзали и, наконец, сожгли, а прах развеяли по ветру. Православные известили об этом святого императора Льва и святителя Анатолия, константинопольского патриарха. В Александрию прибыло войско, мятеж был подавлен, Тимофей предан суду и сослан. На кончине священно-мученика современные ему четыре епископа фракийские писали «Святейшего протерия полагаем в чине и лики святых» и просим Бога быть милосердным и милостивым к нам его молитвами. Житие преподобного Кассиана, Иоанна Кассиана, римлянина, и ромонаха. Преподобный Иоанн Кассиан, римлянин, по месту рождения и языку, на котором писал, принадлежал Западу, но духовной родиной святого всегда был православный Восток. В Вифлеемской обители, расположенной недалеко от того места, где родился Спаситель, Иоанн принял иночество. После двухлетнего пребывания в обители в 390 году преподобный с духовным братом Германом в течение семи лет путешествовал по Фиваиде и Скидской пустыне, черпая из духовного опыта многочисленных подвижников. Вернувшись в 397 году на короткое время в Вифлеем, духовные братья три года подвязались в полном уединении, а затем отправились в Константинополь, где слушали святого Иоанна Златоуста. В Константинополе преподобный Кассиан принял сан Диакона. В 405 году Константинопольский клир направил преподобного в Рим к папе Иннокентию I во главе посольства, искать защиты безвинно страдающему святителю. В Сан-Пресвитера преподобный Кассиан был посвящен у себя на родине. В Марселе он впервые в Галлии устроил два общежительных монастыря, мужской и женский, по уставу восточных обителей. По просьбе епископа Апского Кастора преподобный Кассиан в 417-419 годах написал 12 книг о постановлениях тиновий палестинских и египетских, и 10 бесед с пустынными отцами, чтобы дать соотечественникам образцы общежительных монастырей и познакомить их с духом подвижничества православного Востока. В первой книге о постановлении Кеновий речь идет о внешнем виде монаха. Во второй – о чине ночных псалмов и молитв. В третьей – о чине древних молитв и псалмов. В четвертой – о чине отвержения от мира, в восьми остальных – о восьми главных грехах. В беседах отеческих наставник в подвижничестве святой Кассиана говорит о цели жизни, о духовном рассуждении о степенях отречения от мира, о желаниях плоти и Духа, о восьми грехах, о бедствиях праведников, о молитве. В последующие годы преподобным Кассианам написано еще 14 бесед о совершенной любви, о чистоте, о Божьей помощи, о разумлении Писания, о дарованиях Божиих, о дружбе, об употреблении языка, о четырех родах иноков. «О жизни отшельнической и общежительной, и покаянии, посте и ночных искушениях, об умерщвлении духовном» дано толкование слов «Не же хочу, сие творю». В 431 году святой Иоанн Кассиан написал свое последнее сочинение против Нестория, в котором собрал против ереси суждения многих восточных и западных учителей. В своих сочинениях преподобный Кассиан основывался на духовном опыте подвижников, замечая поклонникам блаженного Августина, что благодать далеко менее всего можно защищать пышными словами и говорливым состязанием, диалектическими силлогизмами и красноречием Цицерона. По словам преподобного Иоанна Листвичника, память 30 марта, великий Кассиан рассуждает превосходно и возвышенно. Святой Ион Кассиан римлянин мирно почил в четыреста тридцать пятом году.